на самый классный канал, и не забывайте нажимать на колокольчик. Ой, какой интересный сериалчик Слушай, Лусой Сахарок. А сколько здесь серий? Эм, Единоросска говорила 112. О, 12? Ой, это совсем мало. С я за попкорном. Туда я обратно. О, а теперь можно смотреть. Все, включай, Сахарок. Девчонки, идем бегаем вместе. Не так вкусно. Ой, Панки, некогда нам. У нас здесь сериалчик. 12 серий посмотреть нужно. Сколько? Двенадцать? Это же на целый день! А то и больше! Ну пожалуйста, девчонки, ну зачем вам эти сериальчики? Идем в Байкаре! Панки, ты чего? Не слышал, что Петинка сказала? Отстань! Мы заняты! Эх вы! Все, остались все, называется! Соколок, пожалуйста, на начало, потому что я из-за Панки ничего не увидела! Мамочки, первая серия, а уже так все запутано! Ой, у этих взрослых такие сложные отношения! Ой, и не говори, Сахал, Слушай, давай быстренько серию. Девочки, а вы панки видели? Я никак не могу его найти. Не, а мамочка, не видели. Нам не до него. Ну, ладно. Но вы долго не засиживайтесь, ладно? Потому что завтрак уже почти готов. А, -а, -а. Ладно, мамочка. Ну вот, опять пропустила. Сахаук, перемотай в начало серии. Слушай, я а правда единорадка говорила. Прям теперь мне оторваться. Ну все, Сахал, тисы, тисы. Тис, я не слышу из-за тебя ничего. Девочки. Ой, ну вот опять. Что случилось, мам? Идемте завтрак Быстренько на кухню. Я вас жду. Ага, ага, сейчас идем. Чего там, чего там, Сахарок? Что я опять попустила? Девочки, уже все холодное. Ну сейчас, сейчас идем, мам. Еще чуть-чуть. Ну как хотите. Фух, теперь можно спокойненько дать посмотреть. Нет, ну с такой отвлекаловкой мы половину фильма не посмотрим. Не то, что весь. Девочки, смотрите, у вас там Я вижу, я вам уже совсем не нужна. Ну что ж, тогда я ухожу. Вы меня слышали? Ухожу, девочки, я ушла. Все, ухожу. Угу. Иди, иди, мамочка, хорошо. Мы еще, это, чуть-чуть Ой, вот это фильмец, был. О, классно. Э, слушай, Пицинка, ты не помнишь, чего ты мама говорила сделать? Эм, по-моему. И в нем немножко. Эх, я убью хорошенько поспать после тяжелого дня. Ой, как хорошенько я поспала. А теперь можно и по. Раз не об этом. Почему вы плачете? У нас мама попала. Ну вообще-то, мама просто так не пропадает. Но это должна быть очень веская причина. Может, вы ее обидели, девочки? У -у -у -у. Может, как какое-то плохое слово сказали? Нет, мы не говорим плохих слов. Не, не говорим. А может, мама у вас спросила что-то, а вы ее не послушали. Да ну что все больше повалы в памяти, чем у меня. Э, в общем, она нас спасила, а мы ее опять не послушали. А потом... Ой, ой, мамочки! А потом, а потом когда... все, Она же, она же сказала, что она уходит! Потому что мы ее не слышим! И совсем не обосяли на нее внимания! А, какой ужас! Нет! Что же нам делать? Ну что? Так, кто на совесть? А ну подсказывай, как нам это все исправить! Эх, девочки, девочки! И как вам только не стыдно! Это же ваша мама! Она ведь так и старается она только для вас! чего так кричите, что случилось? Мамочка, пости нас, пожалуйста. Угу. Пости нас, мы больше так не будем. Пости, что не обращали внимания на тебя. Угу. И что не слышали, когда ты к нам обостилась. Пости, пости, мы больше так не будем. Честно, честно. Мамочка, ты у нас самая лучшая. И мы тебя очень сильно любим. Панки, извини, но что не хотели с тобой играть? Угу. Мы будем так не будем. Честно говорю честно. Обещайте, что больше не будете. И больше не будете. Целый-целый день сидеть за компьютером. А только пару часов в день. Слушай, Петинка, мне очень интересно посмотреть, как выглядит эта наша совесть. Давай посмотрим. Привет, друзья. Ну что же, давайте посмотрим, какая именно куколка из глиттер серии. сои с наших девочек, сахарок и перчинки. Поехали. И, как всегда, наш первый слой. И наша подсказка... Вау! Это платьишко плюс кубок! Ммм, какое-то призовое место! Интересно! И мы переходим ко второму слою! Конечно же, здесь у нас наклеечки! Вот такие! Ну что ж, а теперь давайте посмотрим, какая бутылочка попадет! А, -а, -а здесь куколка Рокеша! Привет! Может, она наша совесть? М -м, а может, нет! Давайте посмотрим! И вот наша бутылочка. Открываем. А, -ха -ха! а представляете, если это действительно рокерша? Потому что бутылочка у нее, по-моему, такая же. И вверх вот этот малиновый блестящий. Честно, я не помню, но ну, давайте посмотрим. А сейчас мы увидим обувь. Может быть, по обуви мы поймем, какая куколка ждет у нас внутри. Что это за такая совесть гламурненькая блестящая? И... А -а -а! Смотрите, какие малиновые ботиночки! С черными бантиками и белыми носочками с рюшами. Наверное, это может быть рокерша. Или может я ошибаюсь. Сейчас мы точно все узнаем. Ведь сейчас мы достанем ее одежду. И мне уже очень-очень не терпится. И очень интересно. А ну-ка. И может быть это куколка, которую я так хотела и ждала. А, да, представляете? А, да! Это красавица! Вот это гламурная совесть, я вам скажу! Если бы я была совестью, я тоже бы хотела быть такой, как эта куколка! Красивой, гламурной, ну просто изящной! Ай, очень классно! Теперь откроем сам шар... И здесь у нас еще два пакетика. Вот, конечно же, у нее еще один аксессуар есть, очень классный. Вот такой вот изящный бант. Мне кажется, что он меняет цвет, потому что здесь на нем темные пятнышки. Но это мы еще проверим. И один, два, три, четыре, пять. Ой! Какая она классная! Это вообще mm, очень, очень красивая, очень. Смотрите, какая она блестящая! Просто улет! Она вся блестит! Все-все ее волосы полностью блестят! Обязательно нужно обрызгать ее лаком, чтобы эти блестки остались все на месте! А теперь давайте быстренько оденем! Мне уже не терпится посмотреть, как эта красавица выглядит в своем платье! Вот какая у нас классная, прекрасная, вообще обалденная, бомбезная, крутецкая совесть! Ага, мне очень нравится! Ух, ничего себе совесть! Ты видела пицинка? Ага, да это целая красоты среди всех совестей! Ребята, я знаю, что сейчас вышла еще одна серия куколок Лол. Это неоновые куколки будут. Эти у нас были блестящие, а следующая серия неоновые. Они, видимо, будут светиться ночью в темноте. И в этой серии будут старшие перчинка и сахарок. Вот так удача! Вот теперь-то их точно найду! Ну что, девочки, я же говорила, что меня на вас двоих хватит! Я надеюсь, вы все поняли? Да-да, конечно, вы все поняли! Мамочка, мы тебя очень сильно любим! И я вас люблю, мои хорошие! Друзья, а как часто вы говорите эти слова «я люблю тебя» своим родителям, маме и папе? не только вы нуждаетесь в своих родителях, а еще и родители очень нуждаются в вас. И говорить, я люблю тебя, ведь это так,